Для вязания узора нам потребуется декер на 2 иглы и на 1 углу. Раппорт. 4 иглы в рабочем положении, 1 в заднем, 2 в рабочем. 4, 1, 2, 1. 4, 1, 2, 1. И наша задача 4 иглы превратить в 2. Сдвинув, сдвинув петли из широких частей на узкую. Провязываем. Передвигаем от широкой части из четырех петель мы сдвигаем в сторону двух петель. Делается это за несколько этапов. Свободившиеся иглы ставим в заднее положение и проверяем, что они там у нас остаются два рядом. Петли пошли сдвигаться, продолжаем их двигать на еще на один шаг. Проверяем иглы в заднем положении у нас остается в заднем. 4-4. 4-4. Два ряда. Берем одну углу и 4 иглы превращаем в 2. Проверяем иглы в заднем положении, стоят в заднем два ряда. Таким образом мы стянули достаточно большое количество полотна, и они остались у нас на двух иглах. Нам нужно компенсировать убранные иглы, поэтому там, где у нас две иглы, у нас становится четыре. Нам надо добавить две иголочки, две иголочки, и помним еще две иглы в центре. Игла. Одна сверху, одна снизу. Берем протяжки из только что провязанных двух рядов. Надеваем одну на верхнюю протяжку, на одну иглу, на вторую нижнюю протяжку. Верхнюю протяжку, нижнюю протяжку. Образуем змейку. У нас получается 4 иглы, пробел 2 иглы. Если здесь у меня была нижняя протяжка, то для второй стороны я тоже беру нижнюю протяжку. У меня получается 4 иглы. 2. 4, 2, 4. Опять разбор игл ровно тот, с которым мы с вами начинали. Такой способ закрывать большое количество пропущенных игл очень удобен. Он дает ровную линию и при этом не стягивает полотно, очень удобно. И у нас должно получиться 4, 2, 4, 2, 4, 2 иглы в заднем положении. 6 рядов. Провязывание узора мы начинаем ровно с этого места. Убираем блок 4 иглы, переводим его в сторону 2 игл. И в итоге он у нас исчезает совсем, получается отверстие. Компенсируем его из протяжек нижележащего ряда. И таким образом в шахматном порядке у нас получается очень интересный, необычный узор. Сдвигаем, сдвигаем. И продолжаем ровно такое количество рядов, которые нужны для вязания нашего изделия.